Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и сегодня я расскажу вам о том единственном, чем меня бесят поляки. Дело в том, что я живу в Польше уже более 2,5 лет. Я здесь работал на различных работах. Также я работал рекрутером, то есть искал персонал на вакансии в Польше. И сейчас имею свое агентство по трудоустройству в Польше под названием Proxwork. У меня моих два коллеги поляки, которые со мной в этом бизнесе. Ну и вообще, знаю очень много поляков и общался со многими поляками на протяжении всей жизни в Польше. Сразу хочу сказать, что Польша как страна мне очень нравится, я призываю всех собственно ехать сюда на заработки, приезжать сюда вместе с семьей на постоянное место жительства, потому что Польша организовывает для приезжих людей очень серьезные бонусы касаемо легализации здесь, получения вида на жительство, гражданства и так далее. Это все сопровождается денежными бонусами, также Польша очень часто повышает заработные платы, в общем создает очень благоприятный климат для эмиграции в Польшу из менее благоприятных стран, Поэтому я очень позитивно отношусь как к Польше в целом, к государству и к правительству, так и к полякам. На мой взгляд это очень позитивные люди в большинстве своем. Ну и, собственно, опять же, пообщался с разными людьми, потому что жил какое-то время и в Италии, бывал я и в России, и в Украине, ну и встречал в Польше очень много разных национальностей, и в Италии, в общем, я вообще считаю, что нет плохих национальностей, есть плохие люди. И, собственно, до недавнего времени я не замечал вообще никаких э, поводов для того, чтобы снять подобный видеоролик, то есть чем меня бесят поляки. Но! Дело в том, что полгода назад у меня в Польше, у моей жены родился ребенок, соответственно, у нас. И с тех пор мы были вынуждены передвигаться вместе с ребенком, там, когда идем в магазин и так далее, вместе с коляской. И вот тогда, как раз таки, начиная с тех пор, я начал замечать, чем меня стали бесить поляки. То есть, казалось бы, кто бы мог подумать, да, что вплывет что-то такое, но, друзья, вот сейчас скажу, возможно, для многих это будет неожиданно и, собственно, удивительно звучать, но поляки меня бесят тем, что они не уступают лифт в супермаркетах нуждающимся людям. Понимаете, то есть, часто хожу вот по супермаркетам, заходим, вот есть лифты, понимаете, да, есть эскалаторы, естественно, которые едут, даже передвигать ногами не надо, чтобы, просто нужно стоять, чтобы подняться на эскалаторе, причем заедешь быстрее, чем на лифте, потому что на лифте всегда очереди еще. И есть лифт, который надо вызвать, подождать, пока он доедет, в общем, там всего три этажа в среднем обычно в супермаркетах, ну, четыре, пускай, до пяти максимум. Ну и кругом, как я сказал, эскалаторы рядом с лифтами. И вот я заметил такую вещь, которую мне не понять, хоть убейте, если вы понимаете, напишите в комментариях, что поляки, именно поляки, потому что когда я стою в очереди в лифт, я слышу, что люди между собой разговаривают, на каком языке они разговаривают, и иностранца еще даже не слышал ни разу. А вот именно поляки, они будут стоять в очереди в лифт, хоть они здоровые, на своих двух ногах, они не инвалиды на коляске, что не могут подняться по эскалатору. Эм, то есть они не старики с палочкой, они не дети грудные в коляске, да, которые опять же не могут подняться по эскалатору. Один способ подняться или спуститься на тот или иной этаж в супермаркете для этих людей является лифт единственным способом. но Очередь будет из поляков в большинстве своем, которые стоят на своих двух, молодых в большинстве своем, либо подростков, либо людей постарше, опять же, что еще более удивительно, но которые в добром здравии по лет 30-40, кони с мордой такой, что извините меня за месяц не обгадишь, и они будут стоять в очереди в лифт, при этом они не пустят людей, нуждающихся, действительно в лифте, у которых нет иной возможности подняться, либо спуститься, а они будут ждать лифт минут 10-15, если придется, ну, и зайдут первые. Если лифт открывается, вы зайти не можете, потому что лифт заполнен в 99% случаев людьми, которые стоят, опять же, нормально на своих двух и могут без проблем за минуту подняться на эскалаторе. Но нет, они будут забивать лифт, а человек с коляской инвалидной, либо человек с ребенком в детской коляске не может зайти в лифт, потому что он занят. Людьми, которые без проблем могли бы гораздо быстрее подняться, либо спуститься с но нет, они едут на лифте. И вот это мне не понять хоть убейте это бесит меня. Поляки, кто смотрит это видео, можете меня хейтить, писать что-то в комментариях, спирдали с польски, и так далее. Я не спирдолю с польски, Польша мне нравится. <къем> и поляки в большинстве своем. Но вот это поведение да, мне не понять. Реально, вот ни разу я не видел, что э, вот как захожу в супермаркет, я вижу каждый раз, каждый раз Такую ситуацию, что я не могу попасть в лифт с ребенком, бывает 5-10 минут нужно ждать, потому что он занят людьми, которые в лифте не нуждаются, но они в нем едут, они занимают очереди в лифт. Ни разу за все время, за полгода никто не вышел с лифта, не сказал, заезжайте вот вы с я поеду дальше на эскалаторе. Ни разу, понимаете? Просто смотрит тупыми глазами лифт закрывается, едут дальше. То же самое, если инвалид ждет на инвалидной коляске. И ни разу никто не пропустил. Ни в очереди в лифт, ни с лифта не вышел, ни, ни сказал заезжайте, я поеду дальше на эскалаторе. Понимаете? И вот это просто меня поражает, честно говоря, и это меня реально бесит в поляках. Единственная, пожалуй, вещь, которая меня бесит в поляках. Вот все остальное окей, но вот это, нигде такого если честно, не видел, жил в других, как я сказал, европейских странах, и в Италии жил не один год но это меня поражает, почему так происходит, вроде культурные люди культура высокая достаточно, это Европа действительно в большинстве своем культурные люди. Но ну, ни разу я не видел, что кто-то уступил лифт ни разу за полгода. Почему так непонятно? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и конечно, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, проходите вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, чтобы познакомиться со всеми актуальными вакансиями в Польше, которые я предоставляю на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов, как для мужчин, так и для женщин. Вакансии постоянно обновляются. Также пишите мне по номерам Вайбер, WhatsApp. А не видели части вашего экрана по поводу работы в Польше? И будем вас устраивать. И менять вашу жизнь в лучшую сторону. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ссылка в описании, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме, прямо на свой мобильный телефон. Также проходите на мой сайт antonbrug.ru, ссылка опять же в описании, заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу, она будет для вас на вес золота, если вы еще раньше не работали в Польше. Подписывайтесь на этот канал, поставьте лайк под этим видео.